добрый день друзья вы на канале зеленая кровля и в сегодняшнем видео будет небольшой обзор капитального ремонта плоской кровли площадью 2000 квадратов в городе сочи отель родина исходные данные это плоская крыша покрытая наплавляемым рулонным материалом который вышел из строя протекающая крыша и то, что мы будем делать, это в первую очередь удалим старый битумный материал, переплавим его остатки, частично отремонтируем стяжку. Основание под капитальный ремонт кровли должно быть ровным, вычищенным. Этого будет достаточно, так как мы будем монтировать ПВХ-мембрану, а как известно, ПВХ, ТПО и ПДМ мембраны не очень требовательны к основанию кровли. Не нужно шлифовать, обеспыливать, сушить. Достаточно просто выровнять и подместить. ПВХ, ТПО и ПДМ мембраны на сегодняшний день это самый оптимальный, самый надежный, самый качественный, всесезонный, быстрый вариант исполнения капитального ремонта плоской кровли. На видео вы видите, как мы укладываем разделительные слои этих стилей проводящий слой контролит и укладываем пвх мембрану баудер толщиной 1,5 мм компания баудер германия это 150 лет истории семейной компании это надежное качество это производство качественных хороших надежных кровельных материалов еще раз посмотрим конструктив капитального ремонта кровли это геотекстиль разделительный слой он компенсирует оставшиеся неровности на стяжке такопроводящий слой для последующей проверки при помощи тока высокой частоты и сама пвх мембрана которая укладывается методом балластного крепления за счет особенностей монтажа нам не мешают ни дожди ни снег ни отрицательные температуры Крыша по большей части выполнялась под дождями или между дождей. Вы можете посмотреть в нашем инстаграм-канале. Снимались все этапы работ. Практически каждый день велась съемка. А вот так выглядит гидроизоляция в законченном виде. И как всегда под дождем. А в такую погоду не наплавляемую, не напыляемую, не бесшовную кровлю сделать практически невозможно. Мы же работаем в любую погоду. ПВХ-мембрана Баудер на открытом солнце на юге России, учитывая большое количество солнечных дней в году, интенсивное ультрафиолетовое излучение служит не менее 30 лет. Это хороший срок службы кровли. Но если выполнить балластный пригруз, балластную крышу и защитить гидроизоляцию от ультрафиолета, при условии отсутствия точки прохода через ноль на юге России, то такой капитальный ремонт кровли в таком варианте исполнения будет служить, я даже не знаю сколько, 50-80, 100 лет. Покупается один раз и навсегда вечная крыша. Вот через такой разделительный слой, который укладывается сверху ПВХ-мембраны, это шиповидная профилированная мембрана с наклеенным на ней геетекстилем, она будет и защитным слоем, для того, чтобы гравием не продавить ПВХ-мембрану, а также дренажным слоем, так как в Сочи очень часто идут залповые ливни. И для того, чтобы крыша хорошо справлялась с отводом дождевой воды под гравием, именно предусматривается этот защитный дренажный слой. Сразу хочу сказать, что монтаж балластной крыши без применения профилированных мембран шиповидных запрещен, не рекомендован. Потому что сталкиваясь в процессе ремонта, когда крыша просто засыпана гравием через геотекстиль на ПВХ-мембрану, очень часто возникают проколы, пробои. То есть это нарушение технологии, которое ведет к многочисленным дорогостоящим потерям. Вот так мы поднимаем гравий и равняем его толщиной 5 см. Этого будет достаточно. Балластная крыша. Противопожарная, надежная, качественная, всесезонный монтаж, не требует ремонта, не требует обслуживания. Это качественное качество, проверенное временем. Друзья, подписывайтесь на наш канал Зеленая Кровля, на наш инстаграм канал Зеленая Кровля. Присылайте технические задания на расчет и вы будете владельцами вот такой вот красивой, балластной противопожарной, долговечной крыши. Благодарю вас!